I think the girls with their nails Всем привет, ребят! Ну что, бегал в код и завтыкал сегодня, что у нас обновился Battle Pass, сейчас посмотрим, что там интересного нового в нем добавили на Тайване, завтра он уже будет, ну точнее сегодня на русском, Космо, вот так вот. Космо и скин на космо. Печаль, печаль, печаль, печаль, печаль. <сметы> а, где, а где? Камешки. А вот они, донатные камешки. А, так, смотрим. Космо. С интересного. Какая слизнь? Зеленая. Новый Супер Пэт. Пять он. О -о, о, о, четвертая карта. Ну опять же, это все для донатов. Для без доната, ну подашка я считаю огонь, тоже в принципе круто. Почему бы и нет? Неплохо. Камешки. Ну, в общем, в общем, вот как-то так. А, то есть, нового пата добавили, супер пата для тех, кто возьмет Battle Pass. Нету нового, нету никакого донатного героя. Возможность собрать косму. Но опять же, за донат вспомогательно. А, ну, я не знаю. Я бы сюда добавил какого-то донатного героя, так как они уже стоят 10 баксов, блин. А, на некоторых серваках их дают бесплатно. Можно было бы уже что-то, даже какие-то осколки. Героя добавить сюда И было бы уже круто Чтобы добавили осколки Донатного героя Пусть там будет это Мэри, Бард Что-то типа такого Не обязательно полностью всего героя пихать Но можно было бы хотя бы часть осколков Дать возможность Забрать для людей Ну не знаю В общем такое вот ребят Пишите что вы думаете по этому поводу. Ждите завтра трешак будет опять на С сервере. Там просто жесть. В общем, всем удачи. Всем пока. Я побежал по делам. Так, что тут еще интересно. Ну больше ничего такого нет. В общем, такой вот новый батл pass Все, всем пока.